в предыдущих сериях. В стародавние времена злой темный волшебник сшил одну мягкую игрушку для котиков и заложил в нее темную магию, которая магическим образом заставляла играть в эту игрушку до тех пор, пока котейка от бессилия не падала со своих лапок и не теряла сознание. Вскоре все вокруг заметили страшное проклятие зачарованной игрушки и началось противостояние между теми, кто хотел заполучить магическую безделушку и теми, кто хотел от нее избавиться. В ходе противостояния она была потеряна, но с течением времени ее выловил из реки один рыба, и она досталась одному котику по имени Барси. Барсик, придя домой, словно загипнотизированный, начал играть в нее, но вдруг пришел его друг Мурзик. Оказалось, что Барсик даже не заметил, как играл в эту игрушку аж несколько дней, поэтому он от усталости и голода свалился на пол и потерял сознание. Привет, мой милый друг! Сегодня у нас выходит вторая часть сказки под названием "Кот Барсик и зачарованная игрушка". Я надеюсь, что мои старания над придумыванием всех сказок не напрасны, и вы оцените ролики лайком и комментарием под видео. А если вдруг тебе нравятся истории подобного формата, то подписывайся на канал "В мире сказок" и наблюдай за разными приключениями котиков. Ну а перед началом хотел бы вам сообщить, что ваш любимый питомец тоже может попасть в сказку. А для этого переходи по ссылке в описании в мою группу в мире сказок ВКонтакте и в обсуждение на тему ролики ваших котиков и собачек загружай видео своих домашних любимцев. Ну а мы начинаем. Барсик пришел в себя после того, как покушал вкусно молочка, а Мурзик все время был рядом. Так как так получилось, что ты пропустил аж целых два дня? Я даже когда крепко-прикрепко сплю, помню, что мне надо обязательно сегодня выйти во двор и попрыгскокать. Я не знаю, Мурзик, честно, я играл в игрушку, которую поймал рыбак всего несколько минуточек. И тут пришел ты и говоришь, что прошло столько времени. Может, ты чем-то заболел? Так пойдем к дедушке Боре. Он лечит котиков и собачек. Если ты заболел, то дедушка тебя обязательно вылечит. А он не будет укольчики делать. Если будет, то я никуда не пойду. А если тебе хуже станет, потом проснешься утром, а у тебя уже борода. И так вся жизнь пройдет. Мурзик, у котиков нет бороды. Пойдем, он тебя просто посмотрит». Барсик и Мурзик направились к местному ветеринару дедушке Бори. Всю дорогу Барсик зевал, а Мурзик смотрел на него и тоже начинал зевать. Может хватит столько зевать? Я из-за тебя тоже не могу остановиться зевать. Извини, так спать хочется. Они подошли к дому дедушки Бори и зашли внутрь. Дед тем временем сидел на кресле и разгадывал кроссворд. Здравствуйте, дедушка. О, -о, -о у нас гости. «Проходите, дорогие, присаживайтесь, у меня как раз есть для вас гостинцы». «Дедушка, мы пришли, чтобы…» «А какие гостинцы?» Музик, не отвлекайся!» «Ах да, дедушка, мы пришли, чтобы разобраться в одной проблеме. Мне кажется, что Барсик болен». «Да? А что болит?» «Ну, так-то ничего. Несколько дней назад мы с ним договорились попрыгскокать во дворе, а он не пришел. А когда я его увидел сегодня, он потерял сознание». Проснувшись, он сказал, что прошло несколько минут. А прошло несколько дней. Что у него? Может, это какой-то новый вирус? Корона потери памяти вирус какой-нибудь? Дедушка задумчиво нахмурился и посмотрел вниз. После чего присел обратно в кресло и спросил у Барсика. А ты чем занимался в эти, как ты говоришь, минуты? Играл в игрушку. В какую? Ну, мышонок такой. Его рыбак поймал и отдал мне. О господи, только не это. Похоже, проклятие вернулось. Проклятие? А оно лечится? Может, уколчик ему сделать? Нет, ты же говорил, что он просто посмотрит. Нет, ребята, здесь дело посерьезнее. Когда-то очень давно один злой колдун наложил проклятие на игрушку для котиков. Многие не понимали этого и играли в нее до тех пор, пока не стали заложниками магии и не могли жить без этой игрушки, забывая всех своих родных и теряя счет времени. Но это не самое страшное, были несколько котиков, которые играли в эту игрушку так долго, что не заметили как магия забрала у них души и они стали темными странниками которые должны были служить колдовству до самого конца. Это уже были не простые котики, а настоящее зло. Легенда гласит, что если темные странники найдут игрушку и используют ее силу, то все котики один за другим станут пленниками колдовства. Никто из них не будет узнавать ни друзей, ни братьев, ни сестер, ни родителей. И кто знает, что будет дальше. Но я слышал еще в детстве, что подобная магия способна сокрушить весь наш мир. Наверное, поэтому мы с тобой поругались тогда. Нам нужно скорее найти эту игрушку. Где она сейчас? <связь> она у меня дома была... «Идемте скорее!» Темные странники могли почувствовать силу игрушки. Они все вышли из дома и поторопились к дому Барсика. В один момент, когда они бежали по улице, дедушка Боря резко остановился и посмотрел испуганными глазами куда-то в сторону. «Что с тобой, дедушка? Может, он забыл утюг выключить?» «Видите!» – сказал дедушка, и котики посмотрели в сторону. «Куда смотрел дед?» На заборе они увидели какого-то черного кота, который поднял спину, словно смотрел на них, показывая свои клыки и как-то устрашающе рычаг. «Ты знаешь этого кота, Мурзик?» «Нет, в первый раз вижу. Он не местный. Давай с ним познакомимся!» «Стойте!» – сказал дедушка и медленно начал проходить дальше, а котики остались на месте. Когда дед приблизился слишком близко к черному коту, тот словно сумасшедший набросился на старика и пытался ему поцарапать лицо. О господи, у этого кота бешенство! Дед кричал и вертелся, пытаясь сделать кота с себя, но тот так крепко вцепился в него, что даже было слышно царапание его когтей об дедушкину одежду. Барсики Мурди были шокированы и впали в ступор. Глядя на эту страшную картину, вдруг дед схватил за шкирку черного кота и со всего размаха кинул его куда-то в сторону, что тот аж улетел за деревья. «Дедушка, ты ранен?» Вдруг подбежали котики к нему. «Идемте скорее, он может вернуться!» И они побежали дальше. И вот, когда они ворвались внутрь дома Барсика, дед вскрикнул «Где игрушка?» Барсик начал торопливо искать в комнате игрушку. Заглядывал и под шкаф, и под кровать, и даже возле своей миски смотрел, но ее нигде не было. Она была где-то тут. Поздно. Темные странники нашли ее и забрали. Что же нам делать, дедушка? Ну а на этом вторая часть сказки «Кот Барсик и зачарованная игрушка» подошла к концу. Хотелось бы узнать, как вам новая часть, ребята. Если понравилось, то не забудьте поставить лайк этому ролику и подписаться на канал. А если вы хотите поскорее увидеть продолжение, то напишите в комментариях ⁇ хочу продолжение ⁇ И не забудьте нажать на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите новую серию и первыми ее увидите. Прощание, сказочный ютуб. Но надо бы уже прощаться. Надеюсь. Я создал ее в твоей душе, мой милый друг.